Так, так, так, В общем, что у нас, ребята, смотрим, получается, у нас здесь покемони, а, Мани-поки. В общем, короче, у нас здесь покемоны, которые делают нам бабосы. Покемони, да? А, сейчас мы быстренько разберем, как это все работает, как здесь подключиться, сделать себе пэта, а, и, соответственно, потом вступать с ним в бой. Здесь есть разные персонажи, у которых разные характеристики, и они могут а, по-разному себя преподносить. И, конечно же, разные моменты устраивать. Ну, прикольно, обрисовали, все сделали. Это у нас обыкновенная игра на Binance March Chain. В общем, что у нас здесь еще есть? Также рассказывается, как здесь э, зарабатывать э, монеты, потом, как интегрировать своих это лучше делать, скажем так, обоградить их. PvP, PvE, э, майнинг у нас, соответственно, на этих же монетах на этих же пэтах, в принципе как то так ладно по нам что у нас здесь распределение да все у нас распределено всего изначально было 42 миллиона токенов которые будут использоваться для торговли слияния питомцев улучшения их не характеристики соответственно чем блять круче чем лучше тем больше он будет добывать монет в общем как то так по дорожной карте у нас это у нас а, с, торговая площадка NFT листинг на DEX а, то есть на бирже а, пул ставок вот это вот у нас PVE интересно и PvP PVE точно так же там замесы между этими персонажами которые будут за это зарабатывать нам монетки, приносить нам доход игра довольно таки очень, -очень свежая так что думаю стоит к ней присмотреться, так как нам это может принести хорошую доходность. Ладно, что у нас дальше? Давайте пролетимся, сейчас покажу вам как провести начальный этап. Допустим, подключили мы кошелек, дальше следующее нажимаем начать. У вас должен быть метамаск, проб установленный, ну или же приложение на, на App Store Android. Ладно, начнем просто Chrome Metamask. Ладно, все у нас здесь есть. Потом мы берем, заходим в GameShop. нас оно будет стоить там, допустим, один покебол. Будет стоить у нас 28 долларов. Я уже его успел купить. Думал этот момент заснять. Ну потом думайте транзакции, все эти моменты. Думаю, зачем лишний раз отвлекаться. В общем, как-то так. Все. Потом вы это получаете нажимаете play ну соответственно вот точно так же это все выглядит покупаете появляется у вас э, питомец ваш непонятно какого ранга и соответственно потом вы начинаете его загонять дальше да. а, можно получается выбрать питомца и потом куда-то загнать, либо это у нас э, по этим раскидать моментом типа атлас там типа один на один там три на три мочилова устраивать ну что-то из этого а, так а, можно потом запулить его майфо можно все что угодно с ним делать с этим этом и соответственно будет он вам делать денежки так а, выбираем допустим героя там и понеслась потом с этим у нас все просто. Ставим его на позицию и он начинает нам приносить доход, начинает добывать. А, можно еще какую-нибудь, не знаю, там, другую какую-то арену выбрать. Вот у меня в одной арене стоит уже. А, у меня выпал такой вот интересный покемон, а, который я уже поставил, он у меня первого уровня и начинает потихонечку мне уже а, капать монетки. То есть, как бы уже приносить, начинать мне деньги. И, соответственно, также мы можем на разные пулы ставить, потом можем заряжать битвы и тому подобное. Ладно, давайте перескочим, попадаем мы на рынок. Что у нас по рынку? По рынку у нас тут есть разные карты, я поставил типа High Price, больше к меньше. Как вы видите, цены здесь на вот этих монстров довольно-таки серьезные. То есть, если вы какого-нибудь мощного вам выпадет и вы его прокачаете, тогда вы будете... Очень, говорится, крутыми ребятами сможете дорого-дорого его продать. Так что как-то так. Я еще не совсем понял, что вот эти карты означают. Наверное, что-то очень крутое. Ну, тем не менее. Мерч а -а на них еще добавят. Поэтому как-то так. Ладно, идем далее. Есть, а -э я вам оставлю ссылку. Тут вы можете полноценно ознакомиться с данным проектом от А до Я. Если вы чего-то не услышали в видео. Твиттер начинает набирать обороты, потихоньку двигается, развивается. Также есть разные языки, в которые вы можете присоединиться. Так что следите за обновлениями в Twitter. Телега у нас тоже неплохо раскручена, уже 10 тысяч, почти, думаю, скоро будет 11 тысяч человек. И, соответственно, следите за новостями, за обновлениями. Я думаю, стоит присмотреться, так как эта инвестиция, потом может вам принести хороший доход. Даже не потом, а сразу же приносить понемногу. Если правильно все это делать, развивать, будет приносить вам деньги. Опять же, смотрите, сильно не засижитесь, выбирайте те позиции, на которых вам будет удобно заработать, пускай не 300 тысяч иксов. Ну, главное, сильно не жадничать. В общем, на этом у меня все. Так что давайте всем удачи, всем пока.